подлежит ли договор аренды государственной регистрации сегодня темой нашего выпуска будет регистрация договора аренды недвижимости с вами я адвокат антон лебедев и так начнем в силу пункта 2 статьи 609 гражданского кодекса договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации если иное не установлено закон вместе с тем Законом установлено, что договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, согласно статье 651 гражданского кодекса. Договоры аренды земельного участка, субаренда земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев установленных федеральным законом статья 26 земельного кодекса Российской Федерации в соответствии с информационным письмом Президиума высшего арбитражного суда Российской Федерации от 1 июня 2000 года номер 53 о государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений согласно абзаца 2 пункта 6 статьи 12 федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Помещение, жилое или нежилое, представляет собой объект, входящий в состав зданий и сооружений. Нежилое помещение является объектом недвижимости, отличным от здания или сооружения, в котором оно находится, но неразрывно с ним связано. В Гражданском кодексе отсутствуют какие-либо специальные нормы о государственной регистрации договора аренды нежилых помещений. Поэтому к таким договорам аренды должны применяться правила пункта 2 статье 651 гражданского кодекса российской федерации согласно статье 610 гражданского кодекса российской федерации договор аренды заключается на срок определенный договором если срок аренды в договоре не определен договор аренды считается заключенным на неопределенный срок на практике у предпринимателей возникает вопрос о том необходимо ли регистрировать договор заключенный на неопределенный срок Договор аренды, заключенный на неопределенный срок, в государственной регистрации не нуждается. Данная позиция также отражена в пункте 11 информационного письма президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 16.02.2001 номер 59 «Обзор практики решения споров, связанных с применением федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Более того, Согласно информационного письма Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 25 февраля 2014 года, номер 165, страна договора, не прошедшего необходимую государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его незаключенность. Поэтому собственник, переданный в пользование помещения, вправе требовать оплаты с арендатора, даже если такой договор аренды подлежал государственной регистрации, но не прошел государственную регистрацию в Росреестре. С арендатора может быть взыскано неосновательное обогащение в размере арендной платы, установленной таким договором аренды. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.